Плетет волнующий мотив Из звуков трепетных гитара. В твоей чувствительной душе Живет та музыка, недара, Кто прикоснулся в жизни раз К гитаре не рукой, а сердцем, Тот будет у волшебных струн. Всю жизнь душой озявшей греться, Не все мы с музыкой в ладу. Играй, пусть каждый ею дышит, Кто внемлет пенью твоему, Тот сердцем музыку услышит.